А, как я уже сказала, мы этот час будем говорить о вас. Так, а куда? А, да-да-да, извините, я не умею. Главная причина. Ближайший час мы говорим исключительно о вас. А, каждый о себе. Каждый думает о себе, о своей жизни. Я просто буду помогать, я буду вас вести, скажем так, по этому пути, для того, чтобы вы уделили это время для того, чтобы понять свою дальнейшую дорогу, свой дальнейший путь. И... Поэтому я попросила приготовить ручку и тетрадку, чтобы вы это все могли фиксировать, потому что мысли улетают, я по себе могу сказать, если что-то вовремя не записала, если я вовремя что-то не зафиксировала, я потом это просто не могу вспомнить, потому что поток информации настолько большой, настолько огромное количество мыслей просто проносится в единицу времени, что иногда очень ценные вещи пролетают мимо. И мы сегодня будем говорить вот о чем. Я иногда слышу от наших партнеров, сегодня, кстати, был один из подобных вопросов о том, что ну где мне найти ацию? Ну как мне поднять себя? Ну как мне сделать так, чтобы, то есть мне захотелось что-то делать? Или, например, вам консультанты, возможно, такие вещи говорят. Кто с этим сталкивался? У кого, у самого есть такие вопросы? Или вам консультанты говорят? Вот кто-то чихает. А кто-то поднимает руки. Те, кто смотрит нас в трансляции, скажите, пожалуйста, у кого есть такая ситуация? Кто сталкивался с таким? То есть как будто не хватает какой-то мотивации, как будто чего-то не хватает для того, чтобы двигаться дальше. Ну, вы можете это называть по-разному, но кажется, что чего-то прямо вот не хватает. Что? кто пнул под зад, да? Волшебного пендаля кому-то не хватает, да-да-да, кому-то энергии не хватает. Я говорю, каждый придумал свое название чему-то там не хватающему. Елена пишет, бывает. Да. Да, кто-то думает, вот если бы были бы крутые подарки или там еще что-то, вот я бы тогда зажгла бы, зажег, и бы весь мир перевернул, и еще не знаю, чего бы сделал, правда, да? Ну, то есть каждый для себя придумал какую-то какую-то картинку, да, нарисовал. Иногда бывает. Ну отлично. Ну мы все с вами одинаковы. И пода... оказывается, и подарочек-то есть, да? Так вот, мои друзья, дело в том, что дело не в лени, на которую мы иногда списываем. Да? Дело не в том, что нам не хватает какой-то там, как нам кажется, мотивации, или подарочков, или пинок, или пенда, или еще что-то. Дело не в этом. Решение вообще лежит совершенно, ну не чтобы совершенно, но немного в другой области. И мы сегодня с вами будем об этом говорить. И, как я уже сказала, сегодня я буду вам задавать много вопросов вы будете сами себе их тоже задавать, дублировать, и э, будете искать, находить в себе из пространства ответы. То есть э, мы с вами... У нас будет такая немножко и коучинговая работа. Позадаете себе вопросы, поищите ответы. Я не знаю, все ли меня знают, но на всякий случай я представлюсь. А вдруг, да? потому что на сегодняшний день есть новые люди в компании, я не знаю, кто будет смотреть эти записи, поэтому буквально несколько слов о себе. Меня зовут Бульнас Идрисова. я являюсь структурным руководителем компании «Ломбреф», компания достаточно давно, с полжизни в компании практически, с 2002 года, и я являюсь представителем, как я написала, второго поколения сетевых предпринимателей. То есть в этот бизнес меня привели мои родители. И мне посчастливилось принять этот бизнес не с нуля, а уже с командой, которая достаточно активно, самостоятельно работает. На сегодняшний день есть лидеры, которые по навыкам, по знаниям, они круче меня, они знают больше, у них гораздо больше опыта, и я у них очень многому учусь. И я родителям благодарна еще за то, что они мне показали совсем другой образ жизни, образ соотношения к жизни, то есть какие-то другие принципы, не принимать так, как есть, а менять жизнь самому, то есть быть источником изменений своей жизни. И это был для меня такой наглядный пример, который, наверное, является самым ценным, что я переняла у родителей. И я еще раз хочу вам напомнить, что каждый из вас может стать для своих детей, для своих потомков потомков человеком, который э, изменит кардинально жизнь своего рода. У вас у каждого есть такая возможность, такой шанс, если вы этого захотите. Каждый из вас может э, вашим детям оставить что-то такое, чтобы они начинали не с нуля, а начинали уже с более высокой ступени. Потому что каждый родитель хочет именно этого. Каждый родитель хочет, чтобы его дети поднялись и преуспели чуть больше, чем родители. Так? Я не ошибаюсь? Все родители одинаковые. Всегда так. И, может быть, даже ваши дети на сегодняшний день не рассматривают серьезно то, чем вы занимаетесь. Это нормально, потому что я была точно такая же. Я приняла решение не сразу. Я принимала решение достаточно долго. Но в конечном итоге я это решение приняла. И я в сетевой индустрии, хотя я и говорила, никогда не буду работать в Ламбре, на сегодняшний день я работаю в Ламбре, и зато э, сестра моя, которая говорила, что я всегда буду работать в Ламбре, ее сейчас Ламбре нет, поэтому жизнь меняется, все меняется, и э, ваши дети тоже со временем поменяют отношения. Это отдельная большая тема, я могу об этом очень много говорить, очень долго, потому что это мой личный опыт, это моя жизнь, и, и э, то есть, э, я могу об этом много рассказать, вообще, как происходит процесс принятия решений. Я являюсь структурным руководителем легендарной 13-й структуры. Это одна из крупнейших, одна из самых сильных команд в компании. И являюсь на сегодняшний день мой статус директор ключевых групп. Я не беру в расчет какие-то старые там ранги. Это на самом деле все в прошлом. Я говорю сейчас о текущем ранге, который у меня есть. Были и повыше ранги, но это было когда-то. Но мы живем с вами сейчас. Мы живем в нашем времени, поэтому важнее то, что сейчас. Товарооборот нашей команды – 10 миллионов рублей. Кто-то, может быть, скажет, ничего себе, 10 миллионов рублей. Я скажу, что всего всем 10 миллионов рублей. Хочется больше. Являюсь руководителем агентства в Татарстане. Тоже достаточно давно. И недавно, буквально я вдруг осознал, что я являюсь, в принципе, еще и создателем, и ведущим. Достаточно большого количества обучающих и трансформационных программ. Вообще мой путь в компании «Ламбре» – одна из моих первых обучающих программ еще в 2000-х годах. Это была тоже трансформационная программа, это была лидерская программа, на которой выросли некоторые консультанты, которые жили на тот момент от Вот. И мне это очень нравится, потому что, на мой взгляд, одно из самых ценных преимуществ сетевого бизнеса это изменения, которые происходят в жизни людей. И быть свидетелем этих изменений, быть сопричастным к этим изменениям, Вот для меня это, наверное, самая большая ценность, которая есть в том, чем мы с вами все занимаемся. Вот поэтому я к этому прикладу достаточно большое количество усилий. Вот, поэтому спасибо всем большое, мы познакомились и будем двигаться дальше. Итак, почему же у меня до сих пор нет результата? Я вам написала подсказки на экране. Сейчас я включу чат, чтобы его тоже видеть. Не буду убирать. Скажите, пожалуйста... Задавались ли вы вообще подобным вопросом? Почему у меня до сих пор нет результата, который бы я хотел? Потому что все мы ставим цели, все мы к чему-то стремимся. Почему у меня нет результата, который я хочу? Задавались таким вопросом? Задавались, отлично. Ну, думаю, все сознательные люди задаются этим вопросом, потому что это действительно очень важно. И я тоже задаюсь этим вопросом. Ответы могут быть разные. Ну, во-первых... Один из вариантов, ну, то есть один из вариантов ответа на этот вопрос, это то, что когда мы с вами к чему-то стремимся, мы стремимся не к своим целям, потому что на сегодняшний день общество очень сильно навязывает какие-то стандарты жизни, скажем так, да, то есть это какие-то могут быть виллы, машины, яхты, самолеты и так далее, и мы иногда на это ведем, и те цели, которые мы ставим, на самом деле не являются нашими. То есть они нас не вдохновляют, они нас не зажигают. И поэтому мы не особо-то к ним идем. Дальше. Нет мотивации. Сегодня в чате был вопрос в первой части о том, что «Вадим, а как вы мотивируете своих консультантов?» Вот был подобный вопрос, да? То есть вопрос о мотивации. И это один из таких основных споров, которые есть в сетевом бизнесе. А что вообще важнее, мотивация или дисциплина? И вот сторонники мотивации, они всегда спорят со сторонниками дисциплины, и есть вот такой вот некий спор всегда между этим. Дело в том, что если вы только начинаете двигаться по своему, в своем пути в сетевом бизнесе или в чем-то ни было, на начале, это у вас самое важное, это дисциплина. Мотивация появляется тогда, когда у вас появляются первые результаты. Так или нет? Когда у вас начинает получаться, когда вы получаете первый результат, у вас появляется мотивация двигаться дальше. Вы видите, что да, у вас получается, вы видите, что да, это работает, и вы начинаете двигаться дальше, так? У нас идет задержка, поэтому я сейчас буду ждать ответ в чате. Те, кто смотрит трансляцию, давайте, чтобы я вас видела, тоже пишите в чате. Я читаю, жду ваши ответы. И для того, чтобы получить первый результат, нужна дисциплина. И на начальном этапе перестаньте задавать вопросам про мотивацию. Вам нужно просто делать то, что нужно делать. А что нужно делать на каждом этапе, практически все знают. Вот э, если мы говорим про банальную, банальный пример там, по здоровью, да, все прекрасно знают, что утром надо делать зарядку, правда? Ну, вот такой вот самый банальный пример. Кто делает зарядку? Два человека из тех, кто сидит в этом зале. Дисциплина нужна всегда, Ольга пишет. Да. Дисциплина нужна всегда, абсолютно верно, на начальном этапе дисциплина гораздо важнее мотивации, гораздо важнее вот этого эмоционального состояния, которым, на котором вы будете двигаться. Потому что эмоциональное состояние, это вот оно сегодня у вас появилось, вот сейчас все говорят, вот форум зажег, хочется бежать и делать и, и, и так далее, и так далее. Это здорово, появилась мотивация, но завтра вы с этим переспите, пойдете делать, вы столкнетесь с первыми неудачами, ну, может, не первыми, да, вы столкнетесь с какими-то трудностями, что-то будет не получаться, так, как вы задумали, и ваша мотивация уйдет в песок. Есть дисциплина и появляется стратегия действий, да. Поэтому на начальном этапе для нас важна дисциплина. Мы сегодня будем говорить про цели. Нет навыка достижения цели. Но на самом деле, если вдруг вы так считаете, то вы ошибаетесь. У каждого из нас есть навык достижения цели. Мы, может быть, немножко подзабыли, но каждый из вас научился ходить. Никто не остался ползать. И мы это делали, несмотря на то, что мы многократно падали, мы набивали шишки, но ребенок, видя то, что вокруг все ходят, он рано или поздно все равно начинает ходить. И поэтому навык достижения цели практически есть у каждого. Если вдруг вы не думаете, что вы не знаете как, вспоминайте, как вы это делали когда-то, когда вы осваивали что-то новое, когда осваивали новый навык. И читать, писать, все что угодно. Да. То есть в любом случае мы проходим через какие-то каракули, проходим через какие то, что мы делаем не так, и находим то, что действительно работает. Нет стратегии – это э, важный пункт. Если нет стратегии, значит, ее нужно создать. Если вдруг вы понимаете, что вы не знаете, как двигаться, вы не знаете, куда двигаться, как выстраивать работу, э, обязательно об этом нужно подумать, посидеть со своим наставником, например, да, посоветоваться, посидеть. Если вас не устраивает стратегия, по которой движется ваш наставник, создавайте свою стратегию. Наш бизнес свободный. Никто никого не принуждает, каждый волен выбирать тот путь, которым он хочет двигаться сам. Нет уверенности в себе, но что с этим делать? Прокачивать свою уверенность. Не хватает ресурсов, не хватает ресурсов, например, на ту стратегию, которую ты выбрал. Значит, выбираешь другую стратегию, движешься каким-то другим способом, нарабатываешь ресурсы и тогда уже движешься по той стратегии, которую ты выбрал, с теми ресурсами, которые ты наработал. Но когда мы говорим, не хватает ресурсов, это не повод сидеть и ждать, когда у тебя появятся ресурсы. Если сидеть и ждать, они не появятся никогда. И э, главное правило звучит так. Мы начинаем работать с тем, что у нас есть. Мы начинаем работать с теми ресурсами, которые есть. Вот что у вас есть на сегодняшний день, что вы умеете на сегодняшний день, с этим мы начинаем работать и делаем, как умеем. И дальше, если вы понимаете, что вам чего-то не достает, каких-то навыков, каких-то ресурсов, денег времени, компетенции и так далее. Это все мы нарабатываем по пути. Если сидеть ждать, когда у нас появится то, что мы хотим, у нас этого никогда не появится. Так, и что же с этим делать, да? Мы сегодня будем с вами об этом говорить, особенно про тот вопрос, про который Татьяна заговорила, про не свои цели, да? Но давайте сейчас оглянемся назад. Вот сейчас нам понадобятся ваши ручки и тетрадки. А глянемся назад, потому что наше с вами прошлое является очень мощным якорем и э, является нашим фундаментом, то, на что мы с вами опираемся. Поэтому посмотрите на свои дни пять лет, пять лет вашей жизни. Отмотайте вашу жизнь на 5 лет и посмотрите, посмотрите вот этот промежуток с октября 2016 года. Посмотрите, насколько вы выросли за эти 5 лет. Что у вас изменилось? Какие новые навыки вы приобрели? Какие новые компетенции? Может, вы в чем-то так прокачались, что вы стали еще более профессиональны? Прямо перечислите в своих тетрадях, напишите, что вы нового, научились делать, по-новому думать за последние пять лет. Посмотрите на эти пять лет с точки зрения финансов. А насколько вы выросли в финансах? Насколько выросли ваши активы? Насколько выросли, выросли ваши доходы? Может быть, у вас появились дополнительные источники доходов? Посмотрите, какие события произошли у вас за последние пять лет. Причем, посмотрите, на, есть ли в ваших вот этих пяти годах события, связанные с риском. То есть... То есть события, где вы шли во что-то неизвестное, где вам было страшно, но вы все равно это сделали. Это вообще в жизни. Это может, может быть, например, вот самый простой, простой пример – это переезд, например. Да? Когда вы меняете место жительства, это тоже определенный риск. Вы едете в неизвестное. Вы э, срываетесь с какого-то насиженного места и едете в, в абсолютно новую обстановку. Путешествие. Где вы были за последние пять лет? А, путешествие, помимо того, что это просто то, что вы посетили новые места, вы побывали где-то, вы удовлетворили свои любопытства, расширили свой кругозор. Путешествие, на самом деле, это очень интересный инструмент по развитию широты мышления. Когда вы видите, как живут люди иначе, чем вы, у вас создаются новые нейронные связи, у вас возникают новые картинки, и у вас то есть появляется много вариативность мышления, вариативность мышления развивается. Посмотрите, как поменялось ваше окружение, а насколько оно стало более поддерживающим, насколько оно стало более профессиональным, компетентным, насколько оно стало более комфортным для вас, или наоборот. В этом окружении стало больше людей, которые зарабатывают больше вас или которые зарабатывают меньше вас? Как меняется ваше окружение? Были, были ли у вас за последние пять лет ключевые точки роста? Вот какие-то такие важные моменты в жизни, когда вы принимали важные решения для себя, и это меняло ход вашей жизни, это выводило вас на новый уровень. Я дам вам буквально пару минут для того, чтобы вы могли без моего голоса побыть с собой и записать все, что у вас приходит. Еще раз. Mm, еще, еще с то, что не ага. Значит, что касается рисков. Почему мы говорим про ситуации, связанные с риском? Я сейчас не говорю о ситуациях, где вы идете в какой-то неосознанный риск, какой-то оголтелый риск, который подвергает э, риску ваше здоровье, жизнь и так далее. Я не об этом. Я говорю о том, что э, любой выход на новый, например, финансовый уровень, на то, чтобы вывести свой бизнес на новый уровень, это всегда будет связано с риском. И, и поэтому мы говорим с вами о, о риске, как о неотъемлемой составляющей любого бизнес-процесса. Потому что то, как вы сейчас ведете ваш бизнес, то, как вы сейчас живете, да, условно говоря, это вас привело к тем результатам, которые вы имеете на данный момент. Для того, чтобы получить новые результаты, для того, чтобы выйти на новый уровень, вам нужно начать делать что-то по-другому. Начать думать по-другому, начать делать по-другому. А все новое, все неизвестное для нас всегда, в нашем умом воспринимается как определенный риск. Всем хочется оставаться в зоне комфорта, потому что мы здесь уже все знаем, мы здесь все умеем, но, к сожалению, это не приводит к новым результатам. И если мы хотим новые результаты, это всегда будет риск. Осознанный, осознаваемый, но риск. Так, друзья, я сейчас тем, кто на трансляции, если вы... Написали. Если у вас поток мыслей закончился, дайте, пожалуйста, знать, и мы двинемся дальше. А пока спрошу тех, кто здесь: какие эмоции возникают, какие мысли возникают после того, как вы посидели, посмотрели на свое прошлое? во mm -hmm. Угу. <соединяющие> угу. Так, еще у кого? Час, час. Вот этот вот э, взгляд в, в прошлое, какие, какие выводы, в, то есть каким выводом это вас приводит? Да. <связывая> <связывая> Классно. Наталья говорит, для трансляции повторю, возможно, не все слышно, что вот этот взгляд на прошлое позволил увидеть, что я многому научилась, и я изменилась, и я сейчас совсем другая, нежели это было пять лет назад. И это меня вдохновляет. Да? Да. Uh -huh. И, ну, как, вот, ага, то есть И возникли больше. не очень приятные эмоции, потому что изменений хотелось бы больше, чем было. Да? То есть есть ощущение, что изменений недостаточно. А я пока жду от участников трансляции в чате вашу реакцию. Мы пока тут беседуем. Да. Ну, я себя, что за прошедшие пять лет вот сюда по всем этим столбикам я более стала компетентна mm -hmm. в, в знании в преподнесении информации о продукте, а вот в финансовом плане я стала независима, mm -hmm. чем пять лет назад. Ну про путешествия и про все события это я за и поменялось мое окружение окружение в том плане что моя, моя семья, мой супруг он меня теперь воспринимает совершенно в другом ракурсе в другом... раньше мы когда-то говорили зачем тебе это надо я не вижу у тебя результатов вот. теперь он ну как раньше говорила Роза не помогаешь, но не мешает вот. Я тоже так же не говорю, но теперь он мне помогает. Он помогает в том плане, что он меня поддерживает. Uh -huh. вот. Он меня поддерживает, он, он теперь понял, что это мое, что, это, что мне это надо. Мне uh -huh. буквально совсем другое стало отношение моих детей. Uh -huh. Отношение детей поменялось? Поменялось отношение детей. Отношения супруга поменялось, отношения детей поменялось, путешествия появились, финансово стало более независимо, профессионально прокачалось. Отлично. Здорово. Еще кто-то? Мне хотелось бы сказать про то, как интересно стало жить. Как интересно стало жить? Да. Классно. Да. Я доношу, и я вот здесь вижу улыбающиеся лица. Поэтому я нужна. Я нужна. Я, я почувствовала, что я нужна людям. Здорово. Ну, еще, конечно, что вот эти вот два года, когда вот это вот открытие для, для меня, вот, они были почему-то подъемом. Для, для меня не было вот упадок, потому, вот, потому что движение, движение всегда что-то шло, это, было, это во сердце бывает. Uh -huh. Да-да-да. Летаргического сна у нас последние два года не было. Может, как будто было, а мы, мы вот это, кипели просто, как никогда, мне кажется. Литаргически проснулись. Хорошо. Так, что у нас сейчас ждем, когда в чате ответят? Понимаете, если мы дадим вопрос, то мы с чем мы начали, что нам мешает. Что нам мешает? Сейчас мы к этому вернемся, Надежда. Мы сейчас... А? Да, да, я вижу, вижу. Сейчас Ольга пишет, и я, мы продолжим с вами. И к чему, я, к чему мы с вами смотрим на прошлое? Да? Дело в том, что, как я уже сказала, прошлое – это ваш фундамент. И если вы сейчас находитесь в состоянии, что ну, что-то не так, ну, не в, очень, не в плюсе, скажем, да, посмотрите на ваше прошлое с точки зрения, что вы приобрели за, за, это, за эти последние пять лет, и а, используйте это как фундамент для дальнейшего движения. И если вас немножко так качает в эмоциях, всегда помните о том, что с вами все в порядке. То есть, несмотря на то, что окружение может вам говорить о том, что вы какие-то не такие, что у вас чего-то не хватает или еще что-то, всегда себе говорите, что с вами все в порядке, с вами все хорошо, у вас все есть для того, чтобы двигаться дальше. Слава богу, у подавляющего большинства из нас есть две руки, две ноги какое-то маломальское здоровье. Это огромный капитал, это огромный ресурс, с которым можно двигаться дальше. Слава Богу, мы с вами живем сейчас не в Афганистане, да, даже не в и даже не в Европе, простите, наши отцы-основатели, да, но им гораздо сложнее. У нас на самом деле более комфортные условия для жизни и работы на сегодняшний день, если мы говорим вот про Россию и про близлежащие страны. Все упознается в сравнении, поэтому у нас с вами все козыри в руках, бери и делай. Единственное, помни о том, что это может поменяться в любой момент и откладывать на завтра, но просто сейчас это просто ну, это преступление по отношению к себе прежде всего. Так, путешествия плюс, окружение, класс, развитие плюс, мои проекты, движение и активность. Отлично, все, замечательно. Итак, прошлое мы с вами используем как фундамент. А теперь давайте посмотрим на настоящее. Ваша точка А, точка отчета, текущая точка. Какой у вас сейчас доход? Напишите у себя в тетрадках, какой у вас сейчас доход. Озвучивать не надо, не обязательно, скажем так, если хотите, можете поделиться, но не обязательно, это, это для вас. Какой у вас сейчас доход? Так, а теперь умножьте эту цифру на 10 и подумайте, куда бы вы потратили эти суммы денег, если бы у вас доход был в 10 раз больше. На что бы вы потратили? Записывайте себе. На что бы вы потратили, если бы у вас был доход в 10 раз больше? Причем я сейчас для тех, кто для тех, кто смотрит трансляцию, вы же не видите людей, которые сидят встали, а я вижу лица. Я вижу, как у некоторых глаза в потолок так мечтательно. Я понимаю, что есть какие-то готовые уже цели, которые вот прямо хочется реализовать. А есть те, кто пожимает плечами и не понимает, а куда а куда я буду, куда я потрачу эти деньги? И когда вы себе это фиксируете, прямо фиксируйте, добавляйте конкретику. Да? То есть если вы куда-то хотите поехать, куда вы хотите поехать? А как вы хотите поехать? А где вы хотите жить? А повышайте, скажем так, тот уровень, который, к которому вы привыкли, как вы это обычно делаете. Куда бы вы потратили, если бы у вас было в 10 раз больше денег? Кто что написал? Накидайте. Кто смотрит трансляцию, пишите в чате, на что бы вы потратили эти деньги. Можно без конкретики, если там что-то очень интимное и личное. Можно в общих чертах. Кто что написал? Кто у кого что сразу появилось? дом. Мы станем вообще солидарны. У сейчас появилась еще одна тема для разговора. Это дом. У меня... Я чуть попозже скажу по поводу то, что у меня получилось, когда я прорабатывала, делала, отвечала на эти вопросы. Вот. Ну, там тоже все про дом. Непал. Ага. На трекинг. Да, да, конечно, конечно, да. Кругосветное путешествие добавляют. А, ипотеку бы закрыла, да, свет. А, дальше. Здоровье, ремонт, путешествия. У вас что? Новый компьютер для работы. Отлично. Новый инструмент для работы. Одно, Одно из. Да. Путешествия. А куда поедешь? Байкал. Угу. А Валера бы расширил бы сеть магазинов по всей Сибири и Дальнему Востоку. Классно, здорово. Ну, действительно, бизнес требует вложений. Хочется иметь, хочется иметь сеть магазинов. Да, да, да. Кому-то дом, а кому-то сеть магазинов. Смотрите, друзья, по поводу целей, да, дело в том, что, когда мы с вами говорим о целях, о наших мечтах, мы их ставим не потому, что это принято делать, потому что это сейчас, мне кажется, звучит из каждого утюга по поводу постановки цели, поставьте цель, поставьте цель, у вас должны быть мечты, должны быть мечты и так далее. У этого есть, у этого явления есть прозаическая причина. Дело в том, что человек – существо стремящееся, оно всегда к чему-то стремится, но единственное, мы стремимся, к... можем осознанно стремиться, можем неосознанно стремиться. Кто-то стремится на диван, условно говоря, да? а кто-то стремится сеть магазинов открыть, и э, дело кто-то с самолетом порулить. И э, наша с вами задача, то, что находится в наших руках, это стремление направить. То есть э, от нас зависит, куда мы направим это стремление. Мы можем стремиться пролежать на диване, мы можем там рекорды ставить, вообще не вопрос. А можно поставить себе другие цели и стремиться к этим целям. Но в каждом из нас до самой смерти у любого человека есть стремление. И только в наших, от нас с вами зависит, куда это мы с вами направим. Поэтому мы сейчас об этом с вами и говорим. Итак, почему же нет результата? Почему же нет результата? Потому что... Потому что мне комфортно. Потому что... Если бы мы с вами а, жили бы в какие-то времена, когда нужно добыть еды, да, и не было бы там крыши под головой, у нас с вами наше стремление было бы так развито, у нас, мы бы такие целеустремленные были, но а, мы с вами находимся в определенной зоне комфорта. Нам с вами, мы с вами себе вдруг в какой-то момент сказали, что мне достаточно. Мне достаточно той еды, которая у меня есть. Она меня устраивает, по Ну, в принципе, не умираешь с голода, правда? Мы себе сказали, мне достаточно той квартиры, той одежды, в которой я хожу, мне достаточно того, что я просто живу, вот выезжаю, в, условно говоря, или в соседний город, или, или еще куда-то, или по городу передвигаюсь. Зачем мне куда-то ехать? На трамвай мне на я на трамвай езжу, мне достаточно, меня это устраивает. И мы с вами попадаем вот в ловушку своего ума, когда мы себе сказали, что нам и так сойдет. Потому что базовые потребности закрыты, и вроде как все хорошо. Но это базовые потребности, это потребности на уровне животного, скажем так. Да? То есть когда у нас утолен голод, когда у нас есть Кришна над головой, но мы с вами ведь не простые животные, да? У нас с вами есть свобода выбора, у нас с вами есть, что еще? Мозг, мозг, мозг есть у всех, да, у нас есть с вами воля, и мы с вами э, можем ставить перед собой такие задачи, которые животные перед собой не ставят. Мы всегда можем себе придумывать эти задачи, придумывать эти цели и к этому стремиться. В этом и э, наша с вами задача в нашем человеческом теле использовать эти возможности, использовать то, что нам дано. Несмотря на то, что какие-то базовые вещи мы с вами закрыли, и вроде как можно было бы остановиться. Но развитие, но наше с вами развитие именно как человека, оно находится именно в движении куда-то. Опять-таки, в реализации этого стремления. И опять-таки, куда мы с вами будем двигаться, зависит только от нас. Итак, напишите, пожалуйста, 20 материальных целей, которые можно купить за деньги своих. 20 материальных целей. У вас будет на это 5 минут. Бизнес развила, дом в Комарова, в Питере, хочу в Австралию. Отлично. Итак, пишем 20 материальных целей, которые вы хотели бы реализовать. Цели для себя, пожалуйста. То есть вот сейчас без благотворительности, без каких-то там для кого-то, для себя. 20 материальных целей для себя. То, что можно купить за деньги. Представьте, что у вас сейчас за плечом сидит ангел ваш и смотрит вашу тетрадку. Все, что вы туда сейчас напишите, для того, чтобы исполнять для вас. Нет, 20, 20, Валера, 20... Двадцать крупных. Двадцать крупных. Можно? Они же за деньги? Те, кто смотрит трансляцию, как закончите, тоже напишите, пожалуйста, в чат. На десятом уже сложнее? Да. Константин Павлович, тебе повезло, у тебя, у жены есть мечты. Конечно. Конечно. Почему-то мне кажется, что они у вас будут пересекаться, да, потом сверите. Для того, чтобы не работать на чужие цели, вам нужно очень четко знать свои. А ну, квартира для себя? Ну, для себя? ну, да. ну конечно. Ну, там можно перечислить Что перечислить 20? Утюг? Утю? А, можно, можно, пожалуйста. Как хотите. Это же ваши цели. Есть? У нас уже есть первая двадцатка. Я же говорю, мы с вами несемся, несемся куда-то, и вот так, чтобы остановиться и подумать о том, а что я хочу. Иногда на это не хватает времени. И причем это же не означает, что мы сейчас с вами подумаем эту тему, и все, и вы больше этого никогда не будете делать. И к этому надо возвращаться, дописывать свои хотелки. Что? Можно, больше можно, конечно давайте больше как у нас там дела в чате а на камчатке там наверное магазин номер один магазин номер два Валера, прости, я испортила тебя. 20. Да. 20. Так, друзья, заканчиваем. 20 желаний есть. Отлично. Пока 13. Елена, продолжайте. Молодцы. У кого сколько получилось? Молодец. Сколько кто написал? Скажите. Шестнадцать, четырнадцать, девятнадцать. Лично? Двенадцать. Хорошо. Тринадцать. Нет, если не хотите, нет, конечно. Не, ну не пишите то, что вы не хотите. так теперь из этой двадцатки вычерните половину, пожалуйста. Вот у кого сколько получилось, половину уберите. По принципу оставить самое важное. Десять важных. Сейчас еще сложнее задачка. Половину. После вчерашнего захотела в Амальфе, пишет Ольга. Так, 18, отлично. Половину убираем. Половину магазинов убираем. Это важно. Ну вы совсем не выбирайте, вы их ну как-то вычеркните, чтобы можно было прочитать, да. А то жалкошь. Да, да, да, да, да, да, да, вот. Больше ничего не убирается, да, Участники да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, я знала, что вы тоже готовы двигаться дальше. У кого готово? Кто вычеркнул половину? Так, еще не все. Так, Людмила со слезами, скрипив сердце, вычеркивает половину. Оставьте важное. Вот представьте, вам сказали, вот вы сейчас готовы исполнить вашу вот половину, там, количество желаний. Оставьте, остальное уберите. Только половину, больше пока не можем. <с conseclos> так, есть. Марина половину убрала, готова. Восемь осталось. Хорошо. Что? готова Наталья у нас везде успевает и в чате и здесь я пишу а девчонки пишут да да готова 17 минус 8 хорошо Получилось? Полу... Оставьте 3-4 желания, которые вас прямо вот зажигают. Вот то, что прямо вас ждет. Оставить 3-4 цели, да. 3-4 желания, 3-4 цели, которые вас действительно которую вы не вычеркнете ни за что, даже если я скажу вычеркивать. 17 минус 8, хорошо. 4 осталось. Шикарно. Запишите эти цели отдельно, прям вот выпишите их отдельно. Поставьте 3-4 желания и выпишите их отдельно, чтобы они у вас прямо вот отдельно перед глазами были. 3-4 желания, цели. Выпишите отдельно. Долго? Долго? Да-да-да, но это для того, чтобы было что-то за еще, что-то после, что-то потом, потому что а, 3-4 желания, которые для нас важны, мы действительно их крутим в голове, они у нас лежат где-то вот рядышком, а, а куда дальше? Нам нужно все равно пространство, куда нам дальше расширяться? Есть, осталось все, с чего начиналось, да, Юлия, все нормально. Так и должно быть. Но должно быть, куда двигаться дальше. Готовы? Готовы? Кто готов? У нас в зале все готовы. А в чате? проектор так греет, оказывается. Здесь такая печка. Так, пока у нас в чате дописывают, для тех, у кого было сложно писать цели, для кого это, как сказать, является какой-то трудностью. Да, у нас вот не всем не всем удалось написать 20 целей сходу. и возвращаясь к тому, почему у нас нет результата, то есть это вот как бы такие связанные вещи, скажите, пожалуйста, что будет делать код, который. Сыт находится в тепле. Спать. Спать. Что, no. будет? Что будет stains, человек, который в принципе сыт, находится в тепле до состояния кота. Не хоти, пожалуйста. Не Что будет делать человек, который, у которого, в принципе, вот есть удовлетворены основные потребности? Он будет ну, находиться в таком расслабленном состоянии. Да, сейчас у нас тут чат тоже еще подключится. И ну, как бы вот это, это то, куда нас ведет, если мы не прикладываем никаких усилий. Но самое интересное, что при всем том, что когда у человека все есть, его тянет, как правило, спать, есть какие-то сумасшедшие люди, у которых есть где спать, причем этих мест может быть пока в мире десятки мест. У них есть что кушать, у них все есть, но при этом они постоянно находятся в состоянии движения к чему-то, каким-то новым целям, они постоянно чего-то добиваются, они постоянно куда-то движутся. Есть такие люди? И я сейчас хочу вам, если мы говорим с вами про стремление, то есть вот у каждого человека есть стремление, я вам подарю два инструмента, которые вы можете использовать, если вдруг вы впадаете в состояние, в ощущение, что, в принципе, у меня все есть, у меня все хорошо. И первое, первое э, первый термин, мы его так назовем, да, он звучит как уровень нормы. Кто сталкивался с таким понятием, как уровень нормы? Норма в чем? Значит, нет. Это то, что вы считаете для себя нормальным. И если вы посмотрите на разных людей, то вы увидите, что для разных людей нормальное разное. Для кого-то норма, как мы говорили, ездить на трамвае, да? А для кого-то ездить на трамвае не норма. И а, человек, который, например, передвигается либо на персональном автомобиле с а, водителем, да, либо на такси, для него сесть в трамвай – это не норма. И когда мы с вами говорим про уровень нормы, это инструмент для того, чтобы себя двигать, развивать, это повышать уровень нормы. Мы с вами в марафоне по эко-линии делали несколько упражнений, несколько было заданий как раз для повышения уровня нормы. То есть мы говорили о том, что если вы привыкли ездить на общественном транспорте, возьмите такси, почувствуйте, как, каково это стать на уровень, то есть вот этого успешного человека, одеть на себя костюм успешного человека. Это не важно. И это можно делать во всем. Это можно, уровень нормы можно повышать бесконечно. В обычных, обыденных вещах. В питании, в еде, в, питании, в путешествиях, в одежде, то же самое. Вы всегда ездите на плацкарте, возьмите билет в купе. Вы ездите все время в купе, возьмите в СВ. Да, то ли ты ходишь в обычную поликлинику, то ли ты ходишь в платную клинику, платным врачам, да? Это тоже повышение уровня нормы. И если вы будете, посмотрите на свою жизнь с точки зрения повышения уровня нормы, вы себе легко накидаете 20 целей. Согласны? От чата тоже жду ответ. Уровень нормы – это один из инструментов про повышение. Если вы с этим понятием не сталкивались, просто загуглите, наберите в интернете уровень нормы, и вам выйдет Выйдут статьи, выйдут видеоуроки по поводу того, вот как вообще это работает. Ну, более, узнаете больше об этом. Второй инструмент – это коллекционирование. А какой стереотип у нас бытует по поводу коллекционирования? Собирать марки, Картины. да? Картины. Еще? Антиквариат, еще? Автомобили. Эт, э, это вы сейчас перечисляете то, что можно коллекционировать. Да, да, да. Какой есть стереотип относительно коллекционирования? После марафона полюбила ездить на такси, классно. Конечно. Конечно. Конечно, абсолютно верно. Коллекционировать можно абсолютно разные вещи. Но есть такой стереотип, что коллекционирование это развлечение для богатых. Ну не сказал. Это развлечение для богатых, правда? Есть такой стереотип по поводу коллекционирования. И я, когда э, слушала информацию по поводу коллекционирования, я сама лично словила инсайт. Дело в том, что Богатые занимаются коллекционированием не потому, что у них есть деньги. У них есть деньги, потому что у них есть цели в виде коллекционирования, которые их движут зарабатывать деньги. По большому счету они зарабатывают деньги по пути. Например, мы говорили про вчера про звезды Мишлена. Казалось бы, да? Звезды Мишлена. Это начиналось как обычная карта с обозначенными точками для общепита, общепита для водителей. Сейчас это превратилось в такой фетиш, что получить звезду, это просто вот, это то, на что Но того, Чтобы получить звезду Мишлена, тебе нужно стать настолько крутым, а если ты станешь крутым, то ты, ну, у тебя нет другого варианта, ты будешь зарабатывать другие деньги. И стремление получить звезду Мишлена тебя выводит на совершенно другой уровень. Футболисты. Рональдо, Месси. Для мужчин это будет близкая тема. Что они собирают? Что они коллекционируют? Женщин, голы. Что? Они забирают золотые мечи. Каждый год присуждается золотой мяч лучшему футболисту, и у них есть свое соревнование по количеству вот этих золотых мячей, которые они собрали. Для того, чтобы получить этот золотой мяч, тебе нужно быть лучшим. Для того, чтобы быть лучшим, ты работаешь над собой, и у тебя совсем другие гонорары. И, казалось бы, у человека все есть, там какие-то сумасшедшие просто гонорары, да? но для того, чтобы получить очередной золотой мяч, он себя держит в форме, он продолжает двигаться как так же вот рьяно, как на старте, он продолжает к чему-то стремиться. И вот коллекционирование является таким двигателем, который может вас э, вести в вашем развитии, а деньги просто будут побочным эффектом, условно говоря, да, следствием вашего развития. Коллекция магазинов Ламбре. Коллекционировать можно совершенно разные вещи. Поэтому, если у вас вдруг затык какой-то с целями, с мечтами, придумайте себе, что вы хотели бы коллекционировать. Коллекционировать можно страны, как вот Надежда сказала. Сертификаты. У меня уже собралась коллекция номинации «Лидер года». Поэтому собирать можно совершенно разные вещи. Да-да-да, да. нужны стены для стирка. Приходится дом строить. Что еще можно собирать? Какие есть мысли? Конечно. Я, когда сегодня начинала, я говорила, что изменение людей это, это то, что меня привлекает больше всего в сетевом бизнесе. Коллекционирование людей, может быть, звучит не очень как-то... Коллекционирование историй, да, коллекционирование истории развития, истории изменений, вот это то, что меня зажигает, это то, что мне интересно. Коллекционировать историю развития людей. Тоже можно коллекционировать, тоже можно собирать. Что еще можно собирать? Так, чат. Ювелирные украшения можно собирать. Что еще? что еще вам интересно было бы себе собирать? Что вам интересно? Призы, Эльмира пишет. Вот Эльмира... Потому что Эльмира собирает призы просто как... Я не знаю, с чем это сравнить. Как, как, как это, как, как осилка? да-да-да-да. Не пропущу мимо. Да, да-да-да, вот, призы можно собирать. Поймали? В чем выражается эта успешность, Надежда? Достижение. Да. Да. А? Возьми, возьми, пожалуйста, любую коллекцию, например, коллекцию стран. Чтобы тебе туда поехать, тебе нужно заработать. А что, например, достижение? За любым достижением стоит результат. За любым достижением стоит результат. Да, конечно. Для того, чтобы выиграть приз, она совершает здесь, она работает, она зарабатывает. По пути к этим призам, то есть деньги оказываются не на первом месте, они оказываются на втором, они оказываются за целью, но они являются просто неизбежным при коллекционировании. А деньги, Уровни в маркетинге, тысяча горнолыжных трасс, так что можете себе тоже, монеты, коллекция парфюмерных ароматов. Вот. Ну, а... он коллекционирует счастливых, счастливых. людей. Да. Коллекционировать можно уровни в маркетинге, совершенно верно. Вы можете собирать вот эти все ступеньки, как а, в любой игре. И а, а, придумайте для себя игру, в которую вы хотели бы что-то собирать. И начинайте это коллекционировать. Движемся дальше. Два инструмента вам, еще раз подытожу, повышение уровня нормы и коллекционирование. Если у вас затык с целями, берите эти два инструмента, с этими инструментами вы точно себе да, не меньше 100 целей, вы точно придумываете. Итак, возвращаемся к нашим целям. Так. Сколько денег вам нужно резаться вот этих трех-четырех целей, которые вы написали? Напишите. Сколько вам денег нужно? Нет, сколько денег? И... Вот 3-4 цели, которые вы оставили, сколько денег вам нужно на реализацию этих трех 4 целей? За какой срок вы хотите реализовать эти цели? Сейчас пойдем чуть быстрее. Посчитайте сумму, которая у вас получается в перерасчете на месяц. Если вы хотите это за год реализовать, тогда на 12. Коллекция всех ароматов ламбре в больших объемах, они же тестеры ароматов. Тоже коллекция. Сколько денег вам нужно на реализацию трех-четырех целей, которые у вас остались? За какой срок вы хотите реализовать? Разделите э, сумму на получившийся период, высчитайте сумму, которая вам нужна в месяц. Посчитали? Движемся э, Движемся дальше напишите, сколько вам нужно денег на комфортную жизнь. Помимо этих целей, на вашу обычную жизнь, на комфортную жизнь. Сколько денег вам нужно в месяц? Посчитали? В смысле, не посчитали, а написали? Теперь сложите эти две суммы вместе, то есть сколько вам нужно на ваши цели в перерасчете на месяц, плюс сколько вам денег нужно на вашу комфортную жизнь в течение месяца. Суммируйте эти две цифры. И получившуюся сумму умножьте на 20. На 20. Нет. Сейчас хочу, скажу, почему на 20. Получилось? Вот, вот этой цифрой можете поделиться. У кого сколько получилось? Почему нет? 32 миллиона. 32 миллиона, отлично. 30 миллионов? Константин Павлович, у тебя не самые большие цели. Скромно, да. У кого еще сколько получилось? Неважно, сколько у вас получилось? 4 миллиона. Я 3,5. 3,5. 14 тысяч? 14 тысяч? 14 миллионов. 14 миллионов. Те, кто смотрит трансляцию, напишите свои цифры. Сколько? Сколько? Сколько у тебя? 4 700? Да, да, да, да, да. У меня получилось, что на 3-4 цели, которые я написала, там получилось 4 цели, они все связаны тоже с домом, у меня получилось 20 миллионов. А, и, подождите, это 20 миллионов доход, это, в смысле это денег мне столько надо. Это не умножено еще на 20. <с> вот, умножено на 20, получается 400 миллионов, да? Ну, ну, чтобы... ну я не делила на месяц, да, я сейчас веду вас в заблуждение, это всего мне нужно 20 миллионов, да. Так, у Эльмиры, я нули считаю, 4 или 40? Это не игра, это не то, что там кто-то выиграл. 40 миллионов, Кульмир. Друзья, почему умножили на 20? Мы сейчас с вами возвращаемся в наш бизнес. Та сумма, которая у вас получилась, это тот товарооборот, который должна сделать ваша структура в течение месяца для того, чтобы у вас получилась та сумма дохода, которую вы написали. Вот теперь посмотрите на эту цифру другими глазами. Это товарооборот вашей группы, потому что в маркетинг-плане на лидерских уровнях вы зарабатываете около 5% от товарооборота вашей команды. То есть ваша задача создать товарооборот на ту цифру, которая у вас получилась, для того, чтобы вы смогли реализовать ваши самые важные на данный момент цели. В тот период который вы себе прописали вот у вас появилась цель в бизнесе и дальше что вам нужно сделать так у Марины кирпичика получилось 25 миллионов а? это в месяц это в месяц и дальше мы с вами делаем декомпозицию цели то есть нам с вами нужно понять Сколько человек нужно в нашей команде, которые, вместе с которыми мы достигнем этой цели? И здесь могут быть разные цифры в зависимости от той стратегии, которой вы следуете. Я написала три варианта, Я, три варианта. если, например, взяла 2 миллиона, это условная цифра, и, например, если вы берете в работу стратегию, как я, например, для себя взяла, я, моя задача – научить активных партнеров моей команде делать по 50 баллов личного оборота. Я всю свою стратегию выстраиваю на это. Значит, мне для достижения этой цели необходимо 133 партнера. Мне нужно 133 партнера, которых я научила бы выполнять 50 баллов. Если вы выбираете стратегию, например, минимальную, вы говорите так, Моя стратегия – собрать команду, которая умеет делать по 15 баллов. Соответственно, вам нужно будет 444 вашей, человека в вашей команде. Вы можете себе сказать, нет-нет, всего в целом в вашей команде, в группе, не в первой линии. Если в первой линии, то эта цифра уменьшается. Я речь веду о структуре, где есть лидеры, где вы не один за всех, на всех работаете, а у вас прям полноценно выстроенная структура. Если вы, например, говорите, я умею делать, ну, например, 200 баллов да, в месяц, у меня есть такой навык, и я могу этому научить. Соответственно, вы простраиваете свою стратегию из того, что вы собираете команду из людей, которые умеют делать по 200 баллов. И тогда вам нужно буквально, ну, гораздо меньшее количество людей. Так скажем. 133 нужно разделить на 4. Которая? Эта цифра, это... 50 баллов в рублях, в рублях, это в рублях, в розничных ценах, в ценах каталога, это, это товарооборот, который у вас получился, то есть вместо двух миллионов у вас будет ваша цифра, которая умножена на 20, это товарооборот, и вот а, ваша задача выстроить стратегию, работы по достижению этого товарооборота. Стратегия может быть разной. Но вам нужно понимать, как вы будете двигаться к этой цели. Появилась новая цель в бизнесе? А это цель, которая поможет реализовать ваши мечты. Вы движетесь к тем целям, которые вы написали. Это условная цифра. Два раза больше. Да, да. это еще, смотрите, это еще проверка на адекватность вашей цели, и чтобы вы осознавали, что сколько времени вам потребуется для того, чтобы выйти на эту цель, чтобы вы не витали в облаках, чтобы вы представляли, понимали объем работы. Четыре цели вы все равно оставите, но, возможно, вы увеличите срок достижения этих целей. То есть здесь вы уже можете с этим работать. Либо вы принимаете это для себя как вызов, и начинаете к этому двигаться, либо вы начинаете работать с вашими целями и добиваться более комфортной для вас цифры. Или это увеличивать во времени, либо уменьшать сумму. Другого варианта нет. Как у нас в чате... Дела. Дайте обратную связь. Сейчас я дождусь обратной связи в чате. Значит, надо говорить лучше чем 50 баллов. А как мотивировать? Там поменьше народа. Он по же просто при всей простоте это, это не так легко. да каждый месяц, совершенно верно, да. Правильно, правильно? да, да, все правильно, увеличим время, Марина пишет, что увеличим время, хорошо, но смотрите, это работа, и мы сейчас с вами планируем работу, то есть мы с вами определили цель в бизнесе, дальше, ваша задача выбрать стратегию, и под эту стратегию выстроить методологию, вы сами делаете этот результат, вы его, ему обучаете людей, которые готовы двигаться вместе с вами, у которых тоже есть цели, точно так же. Так, хорошо. Что? Угу. Uh -huh. Вот так и в том, что... Да. То есть, это, это, надо -то это, это надо сделать. И, свою цель на и, на и я, я просто вас отсылаю к вашим наставникам для того, чтобы вы проработали эту стратегию вместе со своими наставниками. То есть у вас появилась какая-то цель, и дальше, если вам самостоятельно это сложно сделать, обратитесь к своим наставникам для того, чтобы выработать стратегию работы. И абсолютно правильно, Константин Павлович говорит, что это же не в первой линии. Это не лично вам нужно эти 900 человек найти. Вам нужно выстроить опять-таки стратегию того, как вы создадите команду на 900 человек. Два года. Нет, а вот смотрите, а с другой стороны, если мы человека приглашаем для того, чтобы он жил на эти деньги, то не на 15 баллов он не проживет в месяц. И на 20 баллов он не проживет. И даже 50 баллов он не проживет. Ему надо что-то больше делать. как Минимум 10-15 тысяч, чтобы месяц зарабатывать, если он идет именно на, для того, чтобы где-то зарабатывать деньги. Это уже тактические вопросы. То есть будет ли у людей какой-то другой доход? Это будет сначала и дополнительный доход для них, или недополнительный? Если это дополнительный доход, то это одна история. Если это основной доход, то это другая история. Это вопрос выбора... Тактики. Уже, уже, да, уже тактики, да. А сейчас мы с вами сделаем экспресс-коучинг и поотвечаем еще себе на вопросы, касающиеся как раз ваших целей. Будем быстро двигаться, поэтому ручку с тетрадкой прям держите. То есть пишем, думаем и пишем. Какие действия нужно выполнить для достижения этих целей, но вы все время их откладываете? Такие действия есть у всех абсолютно. Какие действия нужно выполнить для достижения этих целей, но вы все время их откладываете? Пять, семь действий. Накидайте список. Почему вы это до сих пор не делаете? В чем э, ваша выгода не делать? Как вы это себе объясняете? 5-7 действий, которые вас приводят, ведут к достижению этих целей, но вы их все время откладываете. Почему вы это откладываете? Почему это до сих пор не делаете? Как вы это себе объясняете? В чем ваша выгода? Какую цену вы заплатите, если вы так ничего и не сделаете, и проживете всю оставшуюся жизнь на текущем уровне? Как это отразится на вас и на вашей семье? А? Очень важно знать своего врага в лицо. Вы готовы заплатить эту цену? Какую цену вы заплатите, если вы так ничего и не сделаете, всю оставшуюся жизнь проживете на текущем уровне? Как это отразится на вас и вашей семье? Вы готовы заплатить эту цену? А, Валер, знаешь, я от очень большого количества успешных людей слышу такую вещь. Они делают это. Они регулярно возвращают себя искусственно на тот уровень жизни, на котором они были. Они помогают малообеспеченным, они нищим помогают. Ну, если, ну, нищими они, наверное, не были, да, но в любом случае они всегда себя возвращают туда, откуда они начали, чтобы не забывать, чтобы не успокаиваться чтобы не возникало вот это состояние, мне достаточно. Успешные люди возвращают себя на уровень жизни, откуда они начинали. Обычно это происходит тогда, когда они, например, из очень бедной семьи поднялись, и они возвращаются, они возвращаются в эту среду как на, они напоминают о себе, что с ними может произойти, если они перестанут прикладывать усилия. Я да? Это не про благотворительность. Это благотворительность просто как результат, но они соприкасаются с этими людьми. Они приходят в эти квартиры, они смотрят, как живут люди осознанно успешные люди делают, для которых важно двигаться, продолжать двигаться и сохранять тонус. Они, ну, человек искренне приходит, но он при этом достигает еще и других целей. То есть он приходит для того, чтобы не забывать. Запишите все какие-то плюсы, бонусы, которые вы... Получите, если все-таки сделаете. Вот сейчас будем, Валера, выбираться из депрессии. Получите все плюсы, которые вы видите, удовольствие, все какие-то бонусы, которые вы получите, если вы все-таки сделаете то, что вы постоянно откладываете. В чем вы выиграете, по-другому говоря? Кому или чему нужно сказать «нет»? для того, чтобы приблизиться к цели. От чего нужно отказаться? Я, я куда-то налила воды себе, я носилась с водой. Нет, это не да, она... Я думала, я в стакан налила. Стакан. Вот же, вот же, вот, дай мне стаканчик, пожалуйста, да. Я помню, я ходила со стакана, а где я стала, не помню. Кому или чему нужно сказать «нет» для того, чтобы приблизиться к своей цели? От чего нужно отказаться? Что вам мешает достижение вашей цели? Кто вам мешает достижение вашей цели? Сами себе мешаем, это не ответ. Пофамильно. Перечислить. Не, не вне, себе перечислите и сократите время общения с ними. Какие действия вас могут приблизить к достижению цели месяца? Сейчас мы с вами во время немножко сокращаемся, то есть сужаемся, сужаемся до месяца. три пять пунктов действий, которые вас приблизит к достижению цели месяца. Октября, например. Да все те семьи, которые мешали. Которые мешали? Пишите. Вопросы могут кому-то показаться похожими, одинаковыми. Но очень важно задавать себе вопросы для того, чтобы смотреть на ситуацию с разных сторон, для того, чтобы либо подтверждение получить тому, что то, что вы для себя зафиксировали, это верно, либо отсечь неверно. и могут еще появиться новые какие-то идеи. Да. Какое повторяющееся действие нужно делать? Каждый день, чтобы приблизиться к цели. В чем нужна дисциплина? Рекрутировать это идея. Какое действие? Вот конкретно в действии. Что мне нужно делать каждый день для того, чтобы приблизиться? В день рассказать 10 людям. Какое ежедневное действие требует от нас дисциплины, но оно приближает нас к цели? Сейчас речь идет о повторяющихся действии. Какие 2-3 действия вы можете сделать прямо сегодня или в течение ближайших 48 часов? Два-три действия, которые можно сделать прямо сегодня или в течение двух суток. Еще не всех. Написали? Есть? Кто все это будет делать? Здесь. Ради кого вы готовы достигать эти цели и зарабатывать деньги? Кроме себя? -то а еще кто-то есть, что ли? Ради кого, кроме себя, вы готовы достигать эти цели и зарабатывать деньги? Ради кого? Сколько людей выиграет, если вы достигнете, достигнете если вы реализуете свои цели и ну, достигнете их? Много это не ответ. Все много. Поименно. Сколько людей? 14. хорошо. А? Можно только про себя. Это, знаешь, для чего? Когда вы достигаете своих целей, выигрываете не только вы. Это всегда. Всегда есть люди, которые выигрывают вместе с вами. Потому что каждый из нас является человеком, который оказывает очень сильное влияние прежде всего на свое ближайшее окружение. И не только на ближайшее окружение. За нами, за всеми наблюдают другие люди. И мы для других людей являемся либо примером и вдохновением, либо антипримером и антивдохновением. Поэтому э, вопрос достижения ваших целей – это не только вопрос вашей личной жизни. Это вопрос жизни очень большого количества людей. Мы даже можем об этом не подозревать, но, э, может быть, для кого-то это такое открытие, но мы все являемся людьми, которые влияем на очень большое количество людей. Про, ты просто живешь, казалось бы, ты просто к чему-то движешься, но ты для кого-то являешься вдохновением, ты для кого-то являешься примером, на тебя кто-то равняется, и кто-то только потому, что ты движешься, кто-то сегодня может что-то сделать для своей жизни, а ты можешь, ты можешь этого не знать. И ваша семья — это прежде всего... Несмотря на то, что вы можете говорить, что дети взрослые, они, у них своя жизнь, они все равно смотрят на своих родителей и смотрят, как родители живут, как бы там ни было. Друзья, родственники, вам об этом не всегда скажут, и, может быть, даже э, крайне редко об этом говорят, но мы всегда следим за жизнью э, людей вокруг нас. Правда же? Так же? Мы же не находимся в вакууме. Мы движемся среди людей, и мы смотрим, а как живут другие люди. Как, я сегодня когда говорила по поводу навыка достижения целей, мы с вами ходим только потому, что э, большинство людей вокруг нас ходило. Только поэтому. Это единственная причина, почему ребенок встает на ноги, потому что все вокруг ходят. И в вопросе достижения целей то же самое. Как они выиграют, чем будет э, их выигрыш. То есть это как раз вот об этом. Что придает вам энергию действовать больше и делать больше? Продолжать двигаться и действовать дальше. Что придает вам энергию? Что вас наполняет? Когда вы достигнете этих целей, что будет потом? Какие? Если вы сейчас не знаете, как ответить на этот вопрос, это значит, вам нужно выделить время и над этим подумать. Чтобы у нас с вами расширить наш горизонт, и чтобы нам было куда дальше двигаться, чтобы у нас всегда был смысл продолжать движение. Ну что, друзья, что будет потом, после того, как вы достигнете цели? Этот э, «Больше, чем час» был посвящен исключительно вам. Мы э, работаем уже... Я не помню, во сколько мы начали. Ладно, не суть. Да? О, даже нет. Ага, Эльмира пишет, будем ставить новые цели. Скажите, пожалуйста, насколько вам это было полезно? Анализ, анализ себя. Вопрос тем, кто смотрит трансляцию тоже. Насколько вам это болез, полез, было полезно? Что, что вы для себя вынесли? Э, Открытие, инсайты, выводы? Все задумались, я вижу. Да. Это, как это абсолютно верно. Мы сегодня с вами это сделали в очень быстром темпе. Да, это первый, первый заход, это первый мазок, это первый, первый прогон. И по-хорошему к этим вопросам нужно возвращаться периодически. Их периодически нужно задавать себе. И над этим действительно нужно размышлять. На это нужно выделять время обязательно. Пожалуйста, Ольга. Мы живем и всегда работаем над собой. И вот эта работа над собой, вот здесь да, мы всегда работаем над собой, чтобы получать больше гонораров. То есть это, если мы будем работать над собой, над, своим, над своими целями, мы, наверное, и будем и получать то, что... Абсолютно верно. И когда мы с вами говорим об увеличении наших гонораров, наших доходов, это всегда следствие увеличения нашего профессионализма. Поэтому если вы ставите задачу увеличивать доходы для того, чтобы достигать свои цели, поставьте задачу повышать свой профессионализм, потому что профессионал всегда зарабатывает больше. И наша с вами задача не столько гнаться за конкретной какой-то цифрой, а работать над повышением своего профессионализма, своих навыков, компетенций, нарабатывать нужные, развивать, которые уже есть. И это вот это то, что приведет ко всему. Так. Пожалуйста. Так, задумалась, вопросы записала, выделю время, обдумаю, запишу ответы и сделаю. Спасибо, Оля. Да. Вот. А та... смысл, а смысл да. Не, не, да. Да, да, да. Да. Угу. да. Татьяна, я для трансляции повторюсь, что Татьяна говорит, что упала таким очень хорошим жетоном то что когда я выигрываю выигрывают другие появилось более глубокое осознание я именно это этого факта да да, быть да, быть да да да да да да но мы с вами живем в материальном мире я не помню, и да-да-да, я, я же тоже не против, я, я же тоже не против. И материальные цели, она они более наглядны, понятны, к ним, они осязаемы, их можно потрогать, и на пути к достижению этих материальных целей мы как раз все остальное собираем. Мы собираем все нематериальное. Получается, меняюсь я, меняется мир вокруг меня. Да, меняюсь я и меняется мир вокруг меня, совершенно верно. Спасибо, пора двигаться, хороший пинок, очень интересный анализ, проанализировал свои действия, принять новые пути в дальнейшей жизни. Ну, славно, я рада, что мы с вами проделали такую интересную, хорошую работу. И завершая нашу сегодняшнюю мою тему, по поводу главной причины. Главная причина... Когда я раньше завершала все свои выступления, касающиеся целей, мечты и так далее, я всегда говорила, «Ребята, посмотрите на свою жизнь». Ну, в среднем человек живет 80 лет, да? Ну, примерно. Посмотрите, сколько вам осталось. Измерьте это в пятилетках. Кому сколько пятилеток осталось, да? Посмотрите, сколько у вас осталось времени, активной в вашей жизни для того, чтобы реализовывать ваши цели. И... Это продолжает работать, то есть этот э, фактор никуда не делся, мы с вами не бессмертны, у нас есть ограничения по сроку жизни, у нас, э, мы с вами не становимся сильнее, мы не становимся здоровее, появляются какие-то проблемы болячки, которые делают нас менее быстрыми, менее сообразительными и так далее. И так далее. Это, поэтому с этой точки зрения сейчас мы находимся в самой лучшей форме, какой только можно быть относительно нашего будущего. Но год назад у нас появился новый фактор. Я сейчас вам говорю по поводу того, что происходит в мире. И если можно было раньше думать, у нас есть... Слышно меня? Я где-то слышу. А, все, отлично, отлично. Так вот, у нас появился новый фактор в виде тех изменений, которые происходят в мире. И эти изменения говорят о том, что если мы с вами жили... Ну, советский, вот бывший Советский Союз в России, мы жили в, в какой-то определенной парадигме где-то лет 30. Да? И мы мыслили, исходя из того, что эти условия никогда не изменятся. Вот всегда будет так. Будет какая-то конкурентная среда, будет возможность развиваться, государство будет поддерживать средний класс и так далее, и так далее. Но если вы наблюдаете за тем, что сейчас происходит в мире, вы, наверное, видите, что происходят кардинальные перемены. И в том виде, как мы живем сейчас, вот в тех каких-то концептуальных принципах и так далее, у нас нет 20-30 лет, у нас нет таких больших промежутков времени. И если мы с вами хотим использовать те знания, те навыки, которые у нас с вами сложились в тот период, вот в эти 30 лет, у нас с вами осталось, по моим ощущениям, по моим личным субъективным ощущениям, максимум лет 10. До, я даже не знаю до чего. До каких-то очень кардинальных перемен. Осталось очень мало времени для того, чтобы использовать текущее время, текущие условия, которые есть, для того, чтобы успеть что-то сделать, опираясь на те навыки и знания, которые у нас есть. Потому что мир меняется кардинально и достаточно быстро. Это не значит, что через 10 лет что-то прямо вот обрушится там. И изменения будут происходить постепенно. Мы не знаем, что будет. Но будут очень серьезные перемены. Поэтому у нас нет времени, чтобы откладывать. У нас нет сейчас возможности говорить, у меня есть еще 30-40 лет для того, чтобы реализовывать свои цели, для того, чтобы что-то делать. У нас этого времени сейчас нет. У нас осталось 5-10 лет, потом будет, будет как-то все совсем по-другому. И к этому другому надо будет приспосабливаться. Это нужно будет. Я не знаю, к этому как можно будет приспособиться, и будет ли возможность так быстро менять свой уровень жизни, как сейчас. Сейчас еще можно, исходя из того, что мы знаем и умеем. Поэтому, друзья мои, если у вас есть цели, у вас есть мечты, мой вам посыл, начинайте прямо сейчас. Времени нет. На этом у меня на сегодня все. Всем большое спасибо участникам трансляции. Всем большой привет. С точки зрения выступления, ну, мероприятия, я даже не знаю, как назвать, что-то такое, да, что происходило на самом деле. А, Гульна затрагивает вопросы, которые у меня есть друг, он <coughs> общается с одним из очень крупных производителей хлеба, ну, в центральной России. Хлеба, хлеба. Хлеб. да. А, и начал он эту компанию, он постоянно приводит пример, как а, а, очень успешного менеджера, ну, то есть человек, который управляет бизнесом. Он говорит, вот знаешь, в чем его э, сила? Он говорит, вот он понимает, что ему нужно построить завод в Ленинградской области через два года. Он план распишет э, на два года вперед. И причем он каждый месяц знает, что должно, должно происходить. Каждый месяц. Он, он очень любит свое дело и понимает, что он хочет. Ключевое, он понимает, что он хочет, и очень любит свое дело. Расписывает план на два года вперед. И говорит, когда приходит очередной месяц, он подводит итоги месяца. Если что-то идет не так, он, он в абсолютном дискомфорте. Он докапывается до причины, почему. В этом месяце первого числа должно было быть это уже. То есть мы должны были землю подготовить, людей найти каких-то. Ну, то есть все расписано по шагам. И он говорит, это его самая главная черта. Мы Но очень часто в своей, в своей повседневной жизни, особенно в жизни, которая нас сейчас наполняет вот, с переменами, забываем об этом. То есть мы должны, конечно, возвращаться к себе. Во-первых, не забывать о том, кто мы такие, чего мы хотим. То есть это самое главное, наверное. Помнить о том, чего мы хотим. Во-вторых, нужно действительно подводить итоги, понимать, что мы прошли, что, чего мы накопили, какой опыт у нас есть. Безусловно, строить какие-то себе вешки, планы, и не изменять своим как бы мечтам. Потому что, ну, это нас отбрасывает, там, не дает нам дойти. Мы думаем, садимся опять. Думаем, что ж такое опять не произошло? А может быть, все-таки есть смысл взглянуть, подвести итоги, сделать следующий план. То есть я тебе благодарен за то, что ты это сделал, потому что я тоже бегу, бегу, бегу, бегу, бегу постоянно. И вот не, не можем оглянуться сесть и спокойно уделить себе время. Это было потрясающее мероприятие, которое действительно было посвящено только вам и только разговору с собой. Всему всей трансляции спасибо. Мы на этом заканчиваем наше сегодняшнее мероприятие. Я точно знаю, что лучше, следующее будет лучше с точки зрения подготовки технической. Вот. И поэтому не забывайте в этом присутствовать, потому, потому что такие мероприятия действительно дают вам возможность взглянуть в себя, оценить со стороны, возможно, иногда, послушать опыт других, оценить ситуацию в мире, там, не знаю, в сетевых компаниях и так далее, и сделать какой-то следующий шаг, который вас приблизит к собственному какому-то я, собственной мечте собственным достижением, успехом. Чего суть? Мы все хотят на самом деле. Люди одинаковые, хотят все, все всего одинакового. Вы здоровыми, счастливыми и богатыми. Всем спасибо, всем спасибо за внимание. Все, сейфов, до свидания. Спасибо. Спасибо. Как мы собрались. Да. Ой, как здорово. Ай, ай, ай, ай, ай, ай. А ведь сколько надо а, уговаривать вообще? у всех сначала? А главное, а что это уже не повторится? Никогда.